Дорогие друзья, всем привет! Сегодня предлагаю вам посмотреть квартиру с ремонтом мебелью и техникой площадью 61 квадратный метр, которая продается в жилом комплексе Бригантина. Заодно посмотрите, что такое Бригантина, потому что в интернете, на YouTube, я думаю, много обзоров данного объекта вы не найдете, хотя, на секундочку, это одни из первых домов бизнес-класса, которые начали строить высотных домов в Сочи. Сейчас я вам покажу, потому что отсюда уже видно данный жилой комплекс, а сейчас... Я предлагаю вам посмотреть немножечко локацию и поговорить про нее. Я приехал специально в сквер фестивальный, потому что все из вас его знают. Ну, как минимум, вам будет знакома данная локация. Смотрите, во-первых, вот это вот зелень за шумовыми барьерами, это начало парка Дендрарий. То есть, вот это у нас парк Дендрарий. Соответственно, вот эта вот у нас улица Ян Фабрицус пошла туда дальше. Там находится у нас курортный проспект, соответственно, буквально... 300 метров мы попадаем на лучшие черноморские пляжи для того, чтобы покупаться, позагорать. В той части у нас, смотрите, часть здания торчит. Вот у нас новая Александрия. За ней находится у нас, соответственно, большое количество променадов. Там же у нас находится цирк. Ну, то есть, я думаю, ну и курортный проспект, который уже сказал, шумит у нас вот в этой части. То есть, в принципе, локация вам очень ясна и понятна. С этой стороны у нас за сквером находится санаторий Золотой Колос. Ну, то есть понимаете да рядышком находится у нас микрорайон ну или так мы его называем район золотой треугольник здесь сосредоточена лишь только элитная недвижимость поэтому район очень престижный хороший удобный по транспортной доступности сегодня мы с вами будем смотреть эту квартиру с ремонтом очень классная душевная квартира очень приятная семья здесь сейчас в ней живет но Обстоятельства заставляют данную семью уехать отсюда и продать. Поэтому квартира продается по нижней ценовой планке рынка. То есть 18,5 миллионов рублей или 300 тысяч рублей за квадрат за квартиру 61 метр с прямым панорамным видом на Черное море который я вам сейчас через пару минут с балкона а, покажу. И ремонт мебель техника. Полная сумма в договоре, статус квартира, еще и а ключ от шлагбаума со своим собственным парковочным местом во дворе. Кстати, если вы риэлтор, ребят, также можете с нами по данному предложению работать. Это наша квартира, по ней подписан эксклюзивный договор. Но ну, а если вы прямой покупатель, вам она обойдется дешевле, потому что вы можете сразу напрямую обратиться к нам, ну и, собственно, ее посмотреть. Ну, а сейчас давайте я вам покажу, собственно, где находится бригантина. Вот. Вот эта вот свечечка, кусочек ее торчит, это вот уже у нас бригантина. Одно из зданий, на самом деле, жилой комплекс состоит из четырех девятнадцатиэтажных зданий. И так как это у нас, повторюсь, одни из первых домов бизнес-класса, которые строились в Сочи, точно не готов сейчас сказать, сколько ему лет, но там есть ряд особенностей, которые вы сейчас в современном строительстве у нас в Сочи не найдете. Например, там широченные коридоры, там настолько широкий коридор, что в нем даже можно поставить, и, и эта семья ставит и использует теннисный стол просто в коридоре для того, чтобы играть. Вы обалдеть, там, там реально очень много места. Там широкие подъезды, там нормальный комфортный подъезд, автомобильный. То есть там хороший двор, там есть большая спортивная площадка, на которой мы сейчас с вами переместимся. Короче, реально э, очень удобный район для проживания. 600 метров до моря, именно прямо от Бригантины. Плюс вот, этот вот, вот это все пространство парка для того, что если вы, семья с ребеночком, можете сюда выходить гулять. Плюс есть еще один сквер, который находится непосредственно перед Бригантиной. Плюс километры, Десятки километров променадов, прогулочных зон, которые открываются прямо вот здесь, сам парк Дендрарий. И вся, вся инфраструктура Сочи, которую так любят э, туристы, и, и поэтому они здесь и находятся. Поэтому здесь очень большое трафиковое место такое. И, короче, э, район максимально ликвидный, как для того, чтобы взять эту квартиру, допустим, сдавать, так и, честно говоря, по такой цене. Ее нужно просто покупать и начинать в ней жить. На территории жилого комплекса имеется вот такая спортивная площадка. То есть она покрыта резиновой крошкой. Здесь есть у нас и как ворота, чтобы в футбол играть, так есть и баскетбольные кольца. Смотрите, да, здесь сейчас вообще тренировка идет. По футболу идет такая тренировка. Ну и чуть выше располагается у нас несколько детских площадок. То есть, по большому счету, любого, дети любого возраста найдут здесь себе занятия. Ну и дальше у нас идет большая обширная территория придомовая, по которой нужно походить. Она многоярусная, очень зеленая. И, кстати, как отметили сами... Собственники, которые проживают, ну кроме того, что у них есть, и это, кстати, вам перейдет, будущему покупателю, э, перейдет пульт от Шлагбаума для того, чтобы попадать непосредственно на свой собственный паркинг. Э, ну это не парковочное место, просто вы заезжаете на внутреннюю территорию, где всегда есть место для автомобиля. Можно еще припарковаться за территорией, там места всегда хватает. Поэтому с парковкой проблем у вас никаких не будет. Ну и э, сблизи э, жилой комплекс выглядит вот так. Здесь мы сейчас видим две свечки, а всего их, напомню, 4. И квартира, в которую мы сейчас с вами попадем, расположена вот здесь, на десятом этаже, вот с этой части. Поэтому обладает прямым панорамным видом на Черное море. Честно говоря, я сегодня здесь уже второй раз приезжаю, потому что ну, хочется передать вот этот вид на Черное море. Потому что собственники так рассказывают, знаете, очень приятно отзываются. Вообще, честно говоря, энергетика в квартире очень положительное и приятное. И э, я рад слышать, когда говорят, что э, мы вот с утра просыпаемся, начинаем готовить завтрак, смотрим на Черное море, завтракаем, сидим и опять же смотрим на это Черное море, любуемся им. Но это реально круто, потому что недвижимость черноморская, олицетворение черноморской недвижимости, это именно квартиры, которые расположены высоко, и на, с которых открывается вид на Черное море от края до края. Ну и когда я говорил про теннисный стол в коридоре, я не шутил. Смотрите, реально... Теннисный стол стоит в коридоре. Ну, специально сейчас для меня его разобрали. Кстати, немножечко уже здесь поиграли. Смотрите, вот так вот выглядит само здание. То есть у нас сердцевина, три таких луча и всего лишь шесть квартир на этаже. Две квартиры здесь, две квартиры здесь. Ну и две квартиры здесь, в одну из которых мы сейчас с вами, дорогие друзья, зайдем и начнем делать наконец-то обзор. Напомню, 61 квадратный метр. Квартира распланирована в однокомнатную квартиру, в которой вы можете э, выделить кабинет и в которой при некоторых манипуляциях вы можете выделить еще одну комнату, то есть, в принципе, сделать даже здесь двушку с кабинетом, либо сделать даже... Ну, квартиру, в которой будет двухспалка, двухспалка и еще двухспалка. Вот так. Итак, здесь есть тоже особенность, которая мне, в принципе, понравилась. Здесь очень много мест для хранения. Вот лично мне дома не хватает мест, чтобы хранить всякое мое барахло. Здесь этого предостаточно. Мы сейчас зашли с вами в прихожую. Здесь, соответственно, зона для того, чтобы раздеться. Здесь у нас первый шкаф для того, чтобы не хранить вещи. Вот здесь у нас... Второй шкаф для того, чтобы хранить вещи. Здесь у нас основное помещение. Здесь у нас, соответственно, кухня. Вот такая вот конфигурация. Сейчас будем ее подробно рассматривать. Опять же, я буду делать для вас подробно обзор, но не то, чтобы прям его затянул. Но про некоторые вещи расскажу. Если вам все-таки нужно еще более подробно что-то узнать, расспросить, спрашивайте. Мы вам предоставим любой материал, ответим на любые вопросы. Если вы в Сочи, мы с вами приедем сюда и сразу эту квартиру вам покажу. Вот здесь такое громадное зеркало, расширяющее пространство. Очень классно, кстати, в коридоре. Вообще всем рекомендую. Вот такие зеркала делают. То есть мы заходим, у нас как будто туда... А, вам даже, может быть, даже непонятно, что это коридор. Что это я сейчас около зеркала стою, смотрите. Это зеркало. да, Классное решение. То есть здесь у нас входная группа. Все, разделись. Шкафчик у нас там раз, шкафчик два. Здесь такие вот полочки на полу. Очень приятный ламинат. Он такой, знаете... Ребристый, очень толстый и, ну, прям такой теплый ощущение, ну, приятное ощущение оставляют. Я даже подумал, что это инженерная доска, да. Очень э, интересный, современный плинтус, да. Обращайте внимание, я уже здесь посмотрел, как все сделано. Сделано очень классно, много краски в интерьере и прям мне очень нравится все, да. Соответственно, здесь у нас шкаф. Вот такая вот большая объемная прихожая, зона. А далее здесь у нас санузел, кладовая и кухня Сейчас мы туда пойдем Давайте сразу вам покажу обещанный вид на море К которому мы с вами сегодня еще вернемся Смотрите ну, Вот такой вот вид на море Камера, давай, адаптируйся Вот, ну смотрите, камере очень тяжело его передавать Сейчас, возможно, не самое лучшее освещение Для того, чтобы вам черное море показывать С утра, либо когда пасмурно Оно прям такое темное-темное-темное Но тем не менее, смотрите, у вас вид на море Вот такой вот да, очень крутой И э, видно там, что какая-то регата идет да? там, ну, Все суда, которые плавают, даже людей Все это прекрасно, прекрасно видно Итак, э, значит, э, заходим в основное помещение В гостиную, э, которая, смотрите, гостиная-спальная Ну сейчас это прям гостиная То есть здесь вот у людей сделано вот так вот небольшое рабочее место И какая-то зона просто, чтобы посидеть А вот здесь двухспальная кровать При желании вот эту арку вы можете закрыть, то есть это не балкон, это присоединенная площадь, она монолитная, то есть это не балкон. То есть вы можете вот эту арку закрыть какой-то временной перегородкой, либо шторы, либо еще чего, получить здесь спальню, в которой будет двуспальная большая кровать, немного места для того, чтобы подойти к окну. И здесь еще одна зона хранения скрытая, соответственно, также здесь есть еще одна, не буду показывать, соответственно, здесь еще одна зона хранения, то есть, то есть в принципе полноценный шкаф. Вы получаете спальню, со спальни у нас такой же вид. Соответственно, на море открывается. Вот так вот, смотрите, от края до края прям, да? Вот такой вот вид открывается со спальни. Отовсюду, откуда вы ходите, у вас очень высокий такой вот, получается, высокий подоконник, да, ну, вид на море очень крутой. Соответственно, спальня и вот такая вот прихожая. Здесь потолок, это гипсокартон со смещением, он нейтральный, здесь, слава богу, нет каких-то наворотов, которые не позволят его как-то не так зонировать, либо еще делать. Это важно, потому что, ну, квартира с ремонтом, и важно, вы этот ремонт будете выкидывать или сможете с ним ужиться, добавить каких-то своих вещей и так далее. Здесь... Все сделано нейтрально, покрашено, и вы сможете этот интерьер разбавить любыми своими вещами, которые вы сюда э, добавите. Вот эти бамбуковые, это просто перегородки, очень легкие такие перегородки, э, ими можно зонировать пространство. Еще как-то они здесь просто стоят, соответственно, если все отсюда уберем, здесь можно поставить большой диван, диванище. Это отгородить будет спальня, здесь у вас телевизор, соответственно, все Живете, отдыхаете, кухня-гостиная, вернее, гостиная, хотите, гостиная-спальня отдельная, как я и сказал. Далее, мы попадаем на кухню. Кухня достаточно большая, то есть хорошая, просторная кухня, в квадратах сейчас не знаю сколько, да. Установлена хорошая, дорогая техника. Во-первых, смотрите, такие интересные решения, такая вот у нас столешница из камня, вот такого вот идет, да. Тоже достаточно все нейтрально, ну, желтая-синяя, как бы, в принципе, кухня не... Кухня хорошая, знаете, иногда бывают бесящие какие-то кухни, там красные какие-то, круглые еще какие-то. Здесь как бы все очень классно. Опять же, техника AEG, техника Bosch, техника липхер все остается, все остается новым будущим хозяевам. Поэтому кухня мне нравится. Ну и здесь, соответственно, вот такой вот стол. Опять же, архитектурная подсветка, может быть, ее так вот не обращаешь внимания, но... Но классно, она даже не просто отсюда, она аж откуда-то оттуда светит, то есть вот так. Ну, очень интересно сделано, классные светильники, которые дают такой матовый приятный свет. И а, еще одно помещение, возможно, вот это как раз здесь и был балконом, сейчас это как кабинет. Сейчас семья использует данное помещение как а, то помещение, где постоянно открыты окна. Ну, у нас в Сочи тепло, посмотрите, у вас всегда будет открыто окно. Вот вы здесь что-то готовите, у вас здесь открыто окошечко, морской бриз. Ветерочек, морешко видно, пахнет. Кстати, семья, если какая-то к вам приехала еще в гости, пожалуйста, взяли, разложили диван здесь, положили. Вот это место я и называл кабинетом. Вы можете сделать как кабинет, так и какое-то вот не знаю, что захотите, то и сделайте. Ну, можете его обратно в балкон вернуть. Но я бы его также и оставлял, сделал бы какой-то здесь, может, действительно кабинетик, да. Ну и вот такой вот, соответственно, окошечко открыто, сюда я уже подходил. Начинается закат, прям сам закат, само солнце закатное вы не увидите, потому что оно чуть правее будет, да, но в целом вид на море у нас здесь а, вот такой имеется. Ну и зеленый, зеленый двор, и вот в этой части была площадка, с которой я уже вам снимал. Итак, значит, кухню мы так вкратце посмотрели с вами. А, здесь у нас имеется кладовая, да, вот такая вот кладовая. Еще места для хранения. И у нас здесь находится санузел, который ну, сейчас выглядит вот так. Тут у людей свои конструкции, как бы, да. Это у нас санузел, здесь у нас э, душевая кабина, соответственно, раковина, унитаз. Все вот в таком вот синем синих тонах сделано. Не знаю, может быть, на мой взгляд, вот, вот санузел бы, может быть, переделать под какой-то другой. Но, опять же, для любителей синего, если вы любите, пожалуйста. Там, я бы, возможно, здесь бы что-то переделал. Это у нас, э, соответственно, стирка и сушка. и можно друг на дружку поставить, сразу будет больше места. Ну, короче, это тоже нет смысла сейчас обсуждать. Вот такой вот санузел. Вот такой вот санузел здесь имеется. Ну и все, дорогие друзья, у нас очень много мест хранения. У нас очень интересное помещение здесь вот с таким вот э, классным ламинатом, который мне очень понравился. У нас крутой вид на море. И э, мне очень нравится ремонт данной квартиры. Поэтому, напомню, 61, там, по-моему, и 3 квадратных метра э, эта квартира имеет площадь. Планируется уже как в однушку. Хотите в двушку, хотите в двушку с кабинетом или однушку с кабинетом. А, 18 с половиной миллионов рублей или 300 тысяч, или всего 300 тысяч рублей за квадратный метр, что важно, полная сумма в договоре. Не как у нас любят в Сочи, там, вы покупаете за 20 миллионов квартиру, у вас 2 миллиона в договоре, здесь все по-честному. Пожалуйста, любые ипотеки, любых банков, статус квартира, соответственно, квартира хорошая. Квартира наполнена приятной энергетикой. Я не знаю, это не почувствовать, не передать, но вот заходишь и мне приятно даже стало. Я днем приехал, думаю, блин, мне хочется, чтобы, вот, может быть, получше море было видно. Давайте еще вечером приеду. Реально живет очень приятная семья. Они здесь живут, ну, три года в Сочи живут, сейчас уезжают обратно в свой регион. Вот и с удовольствием в этой квартире и в этом районе. Что немаловажно, живут эти три года в Сочи. Поэтому, если вы смотрите, вы конечный покупатель, пожалуйста. То есть, это хороший район, я постарался вам передать его локацию, как он выглядит. Здесь очень приветливый консьерж, тоже немаловажно. Вы заходите в дом, с вами здороваются, какая-то женщина зашла в лифт, тоже поздоровался. Знаете, это такая культура, вот у нас там в острове мечты такого нет. Да? Здесь это очень приятно. На улице стоят самокаты просто непривязанные. Электросамокаты такие, но ну, большие электросамокаты, дорогие, которые там по 100-150 тысяч стоят. Они стоят просто непривязанные. Это говорит о том, что... Кстати, мне как пояснили, здесь закрытая территория, видеонаблюдение. Не дай бог, кто-то кого-то машину даже зацепил. Куча камер. Не просто куча камер, которые не работают, а которые реально здесь работают. Вы можете кого-то найти. Ну, короче, здесь приятный двор, приятный дом. Мне все нравится, ребят. Поэтому... По факту, если вам интересно, обращайтесь, будем разговаривать, будем там, торговаться, что угодно делать для того, чтобы вы, как будущий покупатель, купили эту замечательную квартиру. Ну и э, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, пишите комментарии. С вами был Святослав, До да, всем до новых видео и всем пока!